Приветствую тебя, мой дорогой друг! Я Юлия Задорная, основательница школы радио и международного онлайн-курса «Имидж голоса и речи». 20 лет работы в линейных эфирах на семи различных радиостанциях в разных странах вылились в мой международный авторский проект. Я абсолютно убеждена, что после практических занятий по моим видеоурокам и наших с вами живых встречах в онлайн, вы сразу почувствуете разницу в своем «я». Великие дела нужно совершать, а не обдумывать бесконечно. Действуйте!